Приветствую всех. Говорят, чтобы понять какое-то явление, нужно посмотреть на него с разных точек зрения. Оценить, так сказать, под другим ракурсом. Не знаю, насколько справедливо это утверждение, но иногда это действительно работает. К чему я это все говорю? Наверное, вы уже догадались, прочитав название этого видео. Да, я хочу предложить вам посмотреть на всем привычное ночное небо. Но немного непривычным способом. А способ этот заключается в том, чтобы объединить камеру и экваториальную монтировку для телескопа. И тогда, использовав таймлапс, можно своими глазами увидеть, что же вращается на самом деле. Земля или небо. Да, это информация для тех, кто все еще продолжает верить во всякие плоские земли, купол, линзирование и другие сказки. Как работает экваториальная монтировка объяснять я не буду, оставлю пару ссылок в описании. Остальное сможете найти сами. Что ж, достаточно предисловий. Впереди вас ждет подборка красивых видео. Надеюсь, вам понравится. Приятного просмотра.